Приключения Подгорного в Одессе Помните ли вы первомайские демонстрации? Мир, труд, май. Сколько их было в нашей жизни. Хотя явка на этот весенний праздник была строго обязательна и добровольно принудительно, а все равно было весело. Особенно, когда весна была ярая, и первое мая фактически наступало уже лето, открывая в этот день пляжный сезон. Все склоны над морем были усеяны трудящимися, сразу же после демонстрации отправляющимися наши шашлыки. Легкий дымок возносился к небу, как жертвоприношение классикам марксизма-ленинизма. Именно в такой жаркий майский день Сереге Староженко Выпало нести на праздничном шествии портрет подгорного. В колонии родного завода шли его друг Димон и Верка, за которой они оба ухлестывали. Дело-то молодое. Они и еще несколько человек из их цеха договорились отметить праздник на природе песнями и плясками. Поэтому гитару, провиант и горячительные сложили в машину, которая не спеша везла перед колоной эмблему завода. Приближаясь к трибунам, где красовались одесские вожди, в рядах заводчан разгорелся спор, а хватит ли им горюче-смазочных материалов. Решили, что надо бы их пополнить в ближайшем ликероводочном. Когда колонна ненадолго остановилась, Серега прямо с портретом в руках влетел в магазин. Там была уже цепочка жаждущих. «Товарищи, разрешите подгорному без очереди?» Собравшиеся посмеялись, но Серегу пропустили. Так что к моменту прохождения мимо высоких властей он с Подгорным был уже на месте. После этого действие считалось исчерпанным, надо было только сдать портрет. Но Серега не мог ни на минуту оставить Димона с Веркой, а тот ее сейчас куда-нибудь заманит. Вместо коллективного пикника и пиши пропала. А что, пусть старик прогуляется, подышит морским воздухом. Сказал, подмигнув Верке, Серега. И, положив портрет, как лопату на плечо, Зашагался всеми в сторону моря. В этот исторический период Страна жила как бы на расслабоне. Не замечались анекдоты и шуточки. Всю дорогу до отрады Серега только и слушал, Что эта парнокопытное на шашлык не годится, Что несет он подгорного под гору. В Одессе шутников хватает. Серега несколько раз хотел было бросить портрет, но он дал слово комсоргу вернуть все в целости и сохранности. А свое слово он держал. Компания нашла место для привала. Уютно расположились, приступили к трапезе. Ведь на то и первомай наливай и выпивай. Оставленный под деревом подгорный грустил, а у Сереги все больше продвигалось дело с Веркой, и им захотелось уединиться. Так как Серега был человеком ответственным, то в ближайшие заросли кустарника он пошел с Веркой горным, Опускаясь на траву, Верка шепнула, «Ты его отверни, а то смотри!» Но тут оказалось, что они были не одни в этом месте. Потревоженный во время процесса, растрепанный парень, матюкая сказал, «Ты б сюда еще все политбюро притащил!» Пришлось идти в заводское общежитие, не домой же к родителям. Бахтерша тетя Маша за бутылку решила их проблему и дала ключи от какой-то комнаты. Подгорный остался за дверью. Когда Серега решил было выйти освежиться, удобства были на первом этаже, он запутался в планировке. Возвращаясь, он не обнаружил портрет и стал метаться, врываясь в другие комнаты с криком. «Подгорного не видели?» Ему советовали включить телевизор. В конце концов, портрет был найден и поставлен в их сверкой гнездышки за шкафом, так что край его высовывался наружу. Получалось, что под горный одним глазом подглядывает за ними. Уже под утро Серега с портретом пришел домой и оставил его в коммунальном коридоре. Вышедшая из соседней комнаты старушка уткнулась в него носом. Она испуганно перекрестилась на атеиста Подгорного и повернула его лицом к стенке. Так он и простоял в углу до третьего числа. Отправляясь на работу, Серега затащил портрет в троллейбус. Там он был не один. Еще четыре члена правительства ехали к местам своей переписки. «Как вам передать запах утреннего троллейбуса? Особенно после праздника». Это аромат выпитого вчера алкоголя и съеденного вчера чеснока, смешанный с запахом пота. Подгорному не понравилось. Сдав портрет, Серега отправился на весовую, где работала Верка. Она кокетливо спросила, «Ну как дедушка? Больше подглядывать не будет». Прошла неделя. Приснился Сереге Подгорный. Представьте, стоит в белом костюме, в шляпе, смотрит на Серегу с укором и говорит, «Послушай, сынок, меня, старика, на что тебе верка? Какая из нее жена? Семья – ячейка общества, а твоя верка – общая ячейка. Ты бы присмотрелся к и хозяйка, и умница, и к тебе интерес имеет. Будет у вас крепкая коммунистическая семья». Серега его и послушал, председатель Президиума Верховного Совета СССР все-таки. И действительно прав был старик. До сих пор живут с Ольгой счастливо, только без коммунизма.